На отстрел по засвету Центр смотрите, все равно Отожми, Это... Илюх Так, а, что сюда сам, Там аккуратненько пострел Да не надо туда вставать, смотреть куда показывают, куда мы едем сейчас на отстрел, Илья вот. Первый отстрел, потом куда хочешь, едешь. Всего Да никто не играет на этой кате острелом уже, не знаю, года два-три. Это настрел свою тактику. Мы с команде. Команде. По Повторинки. Вы КБ скажите. Пора. Надо... Ну ты зашел в команду, но ну, играй по. Я да, да, понял, понял, понял. Просто мы сейчас, извиняюсь, оружие, тайминги пройдем, они надо отсюда зайдут и все. где выстрел ПТ, не вижу. Я когда? Надо ну, ты говоришь, что вот, Я еще позавчевашний крепкий я смотрю. Серега, да смотри. Ребята, арта готова, аккуратней. Арта готова, аккуратней. Блять, браска центра Борис в центре даже по да. да тяжело далеко просто волоть через раз отлично парни работаем на Димоныч три с половиной уже Так, тяжики, чего? Давайте справа поедем. Тяжики справа? Ну, а мы тогда. А, а мы тогда с брасиком здесь будем контроль. Напрос. Контроль. Пустите. контроль Пустите его туда, пусть он съездит, а? А сами все направо идти и Мы по старинке справа поедем. А Бориску его, ноги молодые. Свете. Я тоже, блядь. Либо ты только живи, ладно? Лучше уйди там лишний раз. Да, а они да, да. без, а там без клас... глазков. Ребятам столов не хватит. Да не переживай. В свете. Больше вас... у меня рту не кидали? нет рыбы блядь не езда мне блядь аааа на меня расходка прошла ребят. вон они давят скритерки. здесь слева нам давить вазик давай давим да. я не знаю что у нас даже эта елка сосняется все рушим здесь тяжики всех и. Гордеца, блядь, ну, ты херню. А, И я тоже шотный. Дышим, на а я на фугасах, блять. Шотных парней. Просто. Вот украсть, гудмис, хватку. Ладно. Я к ты, 10 секунд. Чуть назад сдайте парни сту. Блять, все кунки понажимал. А с них поля главное Я просто от них. Шотного, шотного, шотного, шотного вот этого, блядь. Пока всех не забрал, отлично. Вон что ты там плетешься, блядь, далеко? Ну блять, я арту кидаю! Понял, понял, работайте, все нормально. 600 Гвардеяц, 600 Минус ствол. КД Я тоже на КД. Молодцы, бля. Ты С заезжайте, я все сс... Хоть Пилец. по старинке, но молодцы Еще воин тут, а по не знаю, как вы играете, прям как в КБ, блядь Дайте мне кого-нибудь, блядь. Красавчики, да, блядь, ты никого не по стреляй уже, трубки, хе хе Они такие, глаз до глаз